Итак, мы прибываем к пункту назначения. Вот парни пока еще веселые. Пока живые, пока что. Пока живые. Пока что. У нас будет скоро первое задание. Пойдем, пойдем. Будем его выполнять. до местного торгового центра самого большого он называется РУБИН и сейчас мы будем выполнять второе задание а, к сожалению, опять же, не могу сказать какое но посмотрите реакции парней после их выполнения первое задание? Э, Пока у нас тренинг а, пикап никто не отменял почему бы не подойти к а, симпатичной девочке для того, чтобы потом а, увидеться с ней вечерочком Это на самом деле очень просто и даже не пошли на меня внимания и все, все что было бы облаковать даже никто ничего не подошел, не сказал. Видели памятник круга? Узнаете? А вот его шляпа. Мы, точнее, идем в следующее задание. На следующее задание, следующее место. Э -э, парни, здесь уже потемнело. Прошлое задание. Как вам сказать, прошлое задание? Ой, э -э -э -э. <hranly> Одно задание <п bureau> мы пока не успели сделать. Посмотрим, успеем или не успеем. Они тут все орут, орут. Вот, сейчас у нас начинается переход из дневной игры в ночную. И будем дальше тусить. Я как пытаюсь это не чувствовал. Бля. Как такой подошел. Э, я тоже хочу это сделать. Ну что, мы нашли последнее место нашего прибытия. Финальное место тренинга в зарем. Ой, не клуб, а это пар. Сити пар. В принципе, были там весьма прикольно. А, и стековые цены. Ну и вообще нестековая обстановка. Парни, передайте привет будущему поколению. поколение. Что будет дальше, посмотрим. У меня есть маленький видеоблог. Слов. Да, фотка. <смех>, <смех> она не имеет фотографии. <смех>. <Ты> плохо получается фотография. Где камера? <смех> здесь есть передняя камера, Нет, здесь нету фотоаппарата. Скажи два слова, я выключу. <смех> два слова. <смех> Яр, меня <снимала>. О, <смех> ты как знал! Так, мы закончили основную часть тренинга за свои рамки». А, парни, кого это было? Офигенно! Офигенно! А Как-нибудь поподробнее, может? Я эту дверь никогда не забуду. Да. всегда в моей жизни теперь. Особенно мы не забудем Моповую и трехсотисячную. Надеюсь, было и... тверчане yeah. нас простят. Как будто неделя прошла, а не один день. Да, мы были 24 часа в Твери, выезжали в Тверь, вернулись. Ровно через 24 часа. Хорошо. По ощущениям было... 5, 5. Да. Время шло по-другому. Все устали. Хотим спать. И да. И все идем спать. Вот как-то так прошел этот тренинг. Зарви свои рамки.